В лаборатории хлор получают действием различных окислителей, например, перманганата калия на концентрированную соляную кислоту. Опыт проводят в вытяжном шкафу из-за ядовитости хлора. Выделяющийся хлор собирают способом вытеснения воздуха в цилиндр с притертым шлифом, смазанным вазелиновым маслом для герметизации. Хлор энергично взаимодействует с металлами. В реакции с железом образуется хлорид железа трехвалентного.